Привет, с вами я, Александр Шамин, и это рубрика «Все о кино». Из выпуска вы узнаете, как сложилась жизнь великолепной Мишель Мерсье из фильма «Анжелика», Пять интересных фактов из жизни Леонардо Ди Каприо, 42 года со дня выхода на экраны страны стороны фильма «Вам и не снилось». Сергей Безруков о а песне на стихи Сергея Весенина «Вижу сон, дорога черная». Топ-5 фильмов, которые рекомендуют звезды. А этот фильм поразит вас игрой актеров. В этом году исполняется 42 года со дня выхода на экраны фильма «Вам и не снилось». В 1981 году Фильм занял 12 место, и его посмотрело 26 миллионов зрителей. По опросу журнала «Советский экран» картина признана лучшим фильмом 1981 года. А Татьяна Аксюта в этом же выпуске журнала заняла второе место в категории «Лучшая актриса года». А вы смотрели этот фильм? А это та самая звездная новость. Один из самых популярных и любимых актеров в мире – это Леонардо Ди Каприо. И вот несколько фактов из его биографии. Лео имеет немецкие, русские и итальянские корни. В 2010 году он встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, И в разговоре отметил «Я наполовину русский». Он снимался практически у всех лучших режиссеров современности. У некоторых еще и не по одному разу. У Стивена Спилберга поймай меня, если сможешь. У Ридли Скотта совокупность лжи. У Кристофера Нолана начало. У Клинта Иствуда дважды у Тарантина, однажды в Голливуде и пять фильмов у Мартина Скорцеза. У Леонардо Ди Каприо целых шесть номинаций на премию Оскар, а самую первую он получил в 19 лет. Но вы знаете, что Лео трижды в своей жизни чуть не погиб. Один раз в самолете, когда загорелся один из двигателей. Второй раз он прыгал с парашютом, и тот не раскрылся. Но Лео спас инструктор, который прыгал с ним. Третий раз в Африке, когда он занимался подводным плаванием. На клетку, в которой находился актер, напала белая акула. Слава Богу, что Лео лег на низ клетки, это его спасло. Лео являлся послом ООН и жертвует миллионы долларов на благотворительность. Его благотворительные проекты направлены на защиту окружающей среды, и это вызывает уважение. Какой ваш любимый фильм с этим актером? Пишите свой ответ в комментариях. А этот фильм, который ждут все миллионы девушек по всему миру, зачитывались потрясающим романом Анны и Сержа Галон Анжелика. У фильма не было ни единого шанса остаться незамеченным, а главные герои тут же стали знаменитостями. Рыжеволосую красавицу сыграла великолепная Мишель Мерсье, но в жизни она не обрела своего счастья. Триумфальный успех картины сделал из Мишель актрису только одной роли. Несмотря на популярность фильма Анжелика, она получила маленький гонорар, который сама называет смехотворным. Умница и красавица актриса мечтала о большой и дружной семье, но... Так и не получилось, и она проводит свою старость в одиночестве. А вы смотрели этот фильм? Пишите свой ответ в комментариях. А это та самая звездная новость. Российский актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих соцсетях пост, где высоко оценил русского фигуриста Дмитрия Алиева. Был приятно удивлен, услышав мою песню на стихи Сергея Десенина «Вижу сон, дорога черная» выступление Дмитрия Алиева. Спасибо большое! Потрясающий номер! И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина. Все это было выступление Дмитрия, конечно же. Особенно хочу отметить момент, где звучат строки из поэмы «Русь советская». Очень проникновенно. Дима, браво! А также он поздравил Алексея Ягудина с победой и днем рождения. Вот какой комментарий дал Алексей нашей программе. Внимание на экран. Вы знаете, много направлений после спорта я открывал для себя, продолжаю открывать. Всегда сложно совершать первые шаги в том или ином направлении. Но поймите, все зависит в этой жизни только от вас самих. И когда, если не сейчас. Потому что так же, как и в спорте, возможного шанса очередного на Олимпийских играх, а они раз в 4 года, возможно, больше не будет. И как показала моя жизнь, что действительно после 2002 года была замена тазомедренного сустава и все. возможности возможностей больше не было. Поэтому нужно безумно верить, работать до этого и брать то, что ты можешь взять сейчас. Потому что завтра может быть уже поздно. А сейчас топ-5 фильмов, которые рекомендуют звезды. В заключение выпуска вы узнаете, какие фильмы рекомендуют посмотреть наши селебрити. Внимание на экран. Итак, топ фильмов от Юлии Такшиной. Первый фильм, который я очень рекомендую, называется «Хвост виляет собакой». Обязателен к просмотру. Затем, который я только что сейчас вспомнила, это «Жизнь в забвении». Будет интересно посмотреть тем, кто интересуется кино. «Дом Гучи», безусловно. Мы сегодня на открытии прекрасного бутика одежды, поэтому обязательно к просмотру. Также с моим участием, извините за нескробность, я бы хотела порекомендовать фильм «Неадекватные люди» и еще скажу. Сказка для взрослых и детей «12 месяцев. Новая сказка». Приятного просмотра и ходите в кино. Подписывайтесь на канал «До 17 и старше», ставьте лайки и пишите свои комментарии. А с вами был я, Александр Шанн. До новых встреч в эфире!